Смотрите, кто вернулся. Я вернулся. Красавчик. Привет, давай. Да-да, <сёк> <сёк> что с нами, Соня, снова Саня. Все, кто по нему соскучились, смогут посмотреть на него. Как видите, он <сёк> в порядке. <сёк> да? Пониже возьми. Ничего сегодня делаем. А, ну, первое, как бы уже могли увидеть, мы... Разминаемся флажками. Нет, мы уже обычно размялись, ну да, разминаемся флажками. Нет, где он подводит? Миха, грудь не выпячивай. Грудь не выпячивай, Михай. Ну ладно, в общем, мы Уголок, делаем не подводящих флажков. Вот. А кто умеет флажок, конечно, делать флажок, это я. Ну ладно, у вот, меня рюки тоже не получается, получать, смотри. смотри а лайк, если не веса. Веса. вам не хватало, Саня, на наше ну, в общем, мы делаем флажок на обе стороны сразу подряд. Просто фиксация вот такая вот. Тоха, как всегда, не показывает, наверное, покажет потом. он заснял? Ты заснял? Да, заснял. Все, ты заснял? Заснял. показать могу. сегодня у нас будут операторы. Чувак, с крутым жилетом прям. Это, это ред. Это очень крутая, очень крутая камера. И на самом деле мы снимаем видеоролик мотивационный для Минздрава, который вы скоро увидите. Да? Вы знаете, На Workout сумму тоже будут. Да. короче... Надеюсь, что будет очень круто. Чем мы делаем сегодня? Ну, я номинирую. Я номинирую. В общем, да, премия губернатора второй год подряд, походу, получает наш проект. Будем надеяться. Ладно. Что мы делаем на, сегодня? Сегодня скажи. мы вот флотом, Да, потом идет разминка подтягиваем. Потягиваем. Играем в лестнику сами собой, можно разбиться на пары. А, Делаю в лесенку по одному, поднимаем. Один, два, три, четыре. Таких сможете. Потом вниз. Отдых вот от турничка до стенда. Да. И обратно. Где спортивный комплекс воркаут. А если у людей на площадке нет стенда, как? Неважно, важно! Маленький отдых. Ну блин, ну. Ну что здесь непонятно, я не понимаю. Покажи им расстояние. Хочешь шаги посчитать? Не знаю. Тут. Сколько здесь? Метров 12. 12 метров, туда-обратно. Туда-обратно. Зовем трение целые 12, Нет, 12 метров. Нет, это туда и обратно. А, окей. Суммы. Ну, и окей. 20, Хорошо, ладно, делаем патти. <связать> а он снимает, да, Анто? Или надо нажать? Да, да, да, снимает. Снимает. <связать> <связать> <связать> Да, походу здесь не будет. А, да, да, да, да, не не не надо ничего нажимать, просто Через сколько ты планируешь начать? Прям сейчас. Прямо сейчас, а что ты будешь делать? Отниматься на бросик в лесенку по два раза. Воркаут, это разнообразие, мы же вам говорили. Это разминка. Мы никогда не делали еще по два раза, да? Что? Делали. Разминка? Да, мы же разминаемся. А полуторное дело а. да? не нормально я ну, то есть а. чуть нежнее полуторный будут жить ладно давайте как делать я... лесенку и Хочу. Коля, ты делаешь специальное упражнение? Да, тут разминка спины идет, это, грудной клетки, что? вообще очень удобно, разогревающую спину. Так, а то что разминается? А тут Пресс. разминается. Пресс? Пресс. Пресс, да. Пресс понятно. Нижний. Нижний. Ну что, Сайд, у не было две недели, три? Сколько? 3, кажется. Четыре? Да. Какие да. новости? Никаких. Народ просто переживал за тебя. Все нормально. Спрашивали, что как ты? Нормально. Нормально? Скажи, что можно быть с тобой пообщаться 13 декабря в экспоцентре на Красной Пресне да. в рамках благотворительной ярмарки Душевный, Душевный базар. Это помнишь, где мы Марусю крутую тачку видели там в Да, Рядом с парком на Красной Пресне, вот Я там. на Красной площади будет. Нет. А мне сказал. Я сказал Красной Пресне. Так всегда приходите сейчас можем потренировать в помещении в тепле в компании Ярослава Косякова, в компании Натальи Пашков, в компании Вовы Тюханова и его девушки Ани и многих других лялых людей. Да, Сэнь? Да. Не умирай. Не, Не умирай. Все хорошо, Леда. Рад, видеть! Видео всегда непонятно. Бред, Многие всегда спрашивают, да. Дерьмо, дерьмо какое-то. День... Все говорят, что у дерьмо, почему дерьмо от... это русский канал, а на английском? Мы yeah. Что? Yeah. Russian How Federation в новом духе. Yeah, Саня, если вы... человек не может пойти а он... на садий раз ответить. А он, а он даже не снимает нормальное видео. <laughs> Сейчас. Он, он не снимает нормальные видео и говорит: ой, да, что там непонятно, это нормально снял. Люди, русские иногда английского-то не знают, понимаешь. А, а сам... То видео на русском, про которое речь идет. Видео... Блин, вон я, значит по-русски тебе. По тебе. Объяснять надо. Пошел, было. давай объясняй, давай ближе к теме. Там нет. даже инфопост есть с фотографиями и описанием. Вот хоть что им понял, а я нет, Ну давай. В общем, я, в чем, я не умею подтягиваться ни одного раза. Не умею. Саша меня учит, как научиться подтягиваться. Саша учит. Саша сомневается. Саша! Люди, подавляющее большинство, кто не умеет реально подтягиваться. Ни разу. Показывает, да, правильные советы, как правильно учиться. Давай. Бросим, бросим, маэстро. Турник. с потянуться. В общем, берем турник на уровне предмедитательной головы, чтобы руки были немножко сжатые Ты слишком много говоришь. Короче, начинаем делать так вот. Не вот с таких рук, а вот с таких вот. Ну, ещё это твои слова, ты должен говорить. Я же за него делаю. мы вот в таком положении пытаемся потянуться. Это мне Саша так говорил. Ага. Так делаешь. Потом задерживаешься <звучит> <звучит> <Да. звучит> только. Мое Да, это точно. Ну, да. Дальше? ну и дальше. Третье упражнение. Мы делаем подтягивание. Прибавляем по три раза каждый раз. То есть три, шесть, девять, двенадцать. Так далее. Если, последний раз не смогли добить тот ролик, которые давно были прибавлены, высчитываем 50%, сколько мы сделали, и делаем за один подход. Мы пытаемся там отдых, сколько хотим. Окей. Меньше, чем Мы ещё не дотренили, но Саня уже уходят. Я тоже дотренил. Нет, Что скажешь напоследок? Тебя давно не было видно. Что мы можем от тебя отдать в будущем? Мы все стали слабаками. Это правда, я им говорил. А что, поля отдумаем. Да, ну, вот, да, короче, такая милая музыка, короче, сразу. Ты просто берешь, включаешь такую. За эту милую музыку банят на труб. Да. К сожалению. Ладно. Какая мелодия в Титанике? Быстро мне напомни. Быстро напомни мелодию в Титаннике. Ну ладно, было неплохо. Короче, вот так вот. Так что приходи к нескочу сад с нами снова тренинг Саня. У меня у меня тут осталось. Это что Это Прикольно. Сто дневки, которые я раздавал на забеге. Прикольно. Ничего себе, себе заберу. На память. <мех> Какое третье упражнение, Сай? Так солнышко светит.